Банде Гурупада Дондам Бхактаринда Саманнитам Сри Чайтана Прабхум Банде Нитана Саходитам Сри Банша калпатору вешке па синдве веча. Патита анг паву не бхавишна вибью. Намо нама. Мукан грим. Shnavakti Padade Devi Satavatamuna Narayanamas Kitana Runchaivanu Ratam, Deving Saraswati Vasam ахти прамадакшо жаго бруно дейям сада прибабанмабиштудум тетхас падам сивавиринчанутам сараньюм витати биспуре жить, так Пурна нурагро сасагро саромурти, сарадикам и кадаам карос. Шри Кришна Чайтанна Прабху Сиад дхитагада дарсивасади хи гаура Кришна Кришна Азанулами тоху жоу канока бодат, санкетане квитаро камала ятакшо, вишам Hare Рам, Харе Рам, Раму Рам, Харе. Нама Ми Ганге Бааванурупе нсадан наранам Ганга таранграмани жатакалапам Гоури нирантара бибхуши Вагиша жуши бодани, лакшми жасача вакшаси, Хари Кришна Хари Кришна, Кришна Хари Амрамаи, бaje бaje каманданам, самастапапханданам, Садаива-нандан-данам, садаива-нандан-данам Ма-же-ва-же-ка-манданам, сама ста па Садай-ванан-данан-данан Гаудья-гости-пати Си-си-лабху-теши-данта Сарасвати-гостямитхага бхат-пад пад парам Парамахамса, гуру, сказал Настоящие гаудиа преданные не требуют почета в свой адрес. Не хотят пратишти. Они не ждут ничего взамен за то, что они делают. Не ждут вознаграждения за свои действия подлинные, гавдия, не жаждут, не требуют пратиштия. Какое бы служение они не выполняли, они не хотят ничего взамен. Напротив, они говорят, что все, что они делают, получается благодаря их духовному учителю. Все заслуги, которые они получают за то, что делают, они направляют на изначальный источник. Арадхарани, Нитчанани. А еще Прабхупад говорит, что, возможно, они обладают какими-то особыми способностями, выдающимися способностями. Тем не менее, они не присваивают себе заслуг за это. Они говорят, все сделано Господом. И это настоящее, подлинное настроение Гаудио -предного. Сколько бы не принесла плодов его проповедь, сколько бы он не написал, он никогда не считает, что он сделал это сам. Он все заслуги присваивает Господу, направляет Господу. И он считает, что он ничего не сделал. Почему вы хвалите меня? За что? Я ничего не делал, все сделано Гуру Варгой. Это чувство, которое испытывает наша Гуру Варга, представители нашей Гуру Варги. Мы должны также развивать такое настроение. Мы все хотим почета, мы все хотим, всем хотим вайш, Вайшнава, Пратиштия. Все вы можете почитать меня, но она не коснется у меня, потому что вся, вся Пратиштия, я знаю, что предназначена для моего Духовного Учителя, для моего Городева, у меня нет права принимать ее. Также я я направляю ее своему духовному учителю, а мой духовный учитель направляет ее Прабхупали, своему духовному учителю, а Прабхупад направляет горыкшарда с бабжем Махараджа. И так она идет по парампари. А если вы ее примете, примите на свой адрес, вы пойдете. Точнее, точнее, если вы откажетесь от нее, вы пойдете. Если вы примете на свой счет, вы тоже пойдете. Мы поем Баджаны, но не понимаем их значения. Мы поем, но не осознаем, что поем. Несмотря на то, что Вриндаван может быть перед нами, а мы не способны увидеть его из-за занавеса, из-за из -за шторы, которые отделяют нас от него. Мора Панчограс. Тут в, в этих строках говорится, что их пыль, пыль с их лотосных стоп, это наш просад, это то, что питает все наши чувства, то, что должно питать. Но люди не понимают, что под этим подразумевается. Тасабара Подарен мара панчаграс. Пыль с их лотосных стоп ⁇ это просад. Просад для нас. Панчаграс означает то, что мы можем употреблять как просад. Люди спрашивают, как это может быть? То есть что это мы можем есть пыль, пыль со стоп лошади? Каково значение этого? На самом деле это очень сокровенное значение эти слова имеют. Тут говорится, что все наши органы чувств каждый требует свое: наши уши, глаза, нос. хотят наслаждаться, требуют пищи. Поэтому мы вынуждены удовлетворять их, предоставлять им то, что они просят. Но в Киртане сказано, что, чувство делится на две категории, гианендрия и кармендрия. Мы сейчас говорим о кармендриях. Пять гьянедрий это глаза, которые постоянно хотят наслаждаться красивыми зрелищами. А, то есть они, но они могут наслаждаться лотосными стопами вайшнамов, ну, шести госвами, пылью с лотосных стоп, наслаждаться пылью с лотосных стоп с шести госвами. Уши мои. могут э, слушать славу о пыли с лотосных стоп господа. Помните, я говорил о том, что когда мы увидим красоту пыли с лотосных стоп Рупа Гасвами пада, в тот же момент мы поймем, насколько уродливы наши сердца. И по милости Рупа Пада я смогу изменить свое сердце, так, чтобы я оно стало красивым, так, чтобы Кришна, сам Кришна захотел увидеть меня. Чтобы я, мое сердце обрело Сварупу, прекрасной девушке. Язык может наслаждаться Чаранамритой. Таким образом, глаза, уши, нос, язык, все наши чувства, органы All чувств mm -hmm. могут наслаждаться пылью сотосных стоп-вашнав. Um, я могу умощать пылью голову вдыхать ее. Об этом здесь поется. Та Вчера я затронул один важный момент. Мы должны извлекать знания, извлекать опыт из всего, что мы делаем. Варнашрама-дхарма необходима для человечества. Удачливые дживатмы, которые уже достигли стадии Парамахамс, для них нет смысла в потому что их сознание уже вышла за границы материального мира. И когда это произойдет с нами, больше не будет для нас нужды Варнаш Но пока мы находимся под оковами материального мира, мы должны следовать Варнаш Рамадхармия. И у нас нет права, у нас нет права, следовать правилам, которые даны для других категорий людей, имеется в виду для другого уровня развития. Бхагаван объясняет, что для того, чтобы урегулировать все общество, я вынужден был поделить людей на особые категории в соответствии с их качествами, в соответствии с самскарами, полученными дживой в прошлых жизнях. Совершенно неправильно, когда Браман исполняет работу Шудры, Общество не, может существовать, общество не сможет развиваться, если в нем не будут соблюдаться правила. Низкорожденные люди не могут занимать управляющие посты. Человеку, у которого нет ни знания, ни нравственных, нравственного воспитания не может занимать управляющие должности. Политические лидеры должны следовать, очень хорошо следовать, очень хорошо знать философию. Цари, они должны быть философами номер один. То есть, если такой лидер знает Бхагава он будет лучшим из правителей. То есть, как минимум, они должны обладать моральными принципами. То есть, я даже не говорю о Бхагава элементарными нравственными принципами. Бхагава Бхагаватадхармия следовал Парикшат Махарадж, Амбариш Махарадж, Притху Махарадж. Именно поэтому мы видим, какого огромного успеха они достигли. Министры, цари должны быть хорошими философами. То есть, как минимум, они должны быть четко осознавать положение вещей. Бхагаван разделил общество на четыре категории брахман — Шатрия, большие, и шудра. Но в наше время эта система поломана, то есть ей не следует. Шудра женится на брахманической девушке, девушки из браумнической семьи, то есть все осквернено, все нарушено. До тех пор, пока вы не обрубите материальные оковы, пока вы не выйдете за пределы материального мира, вы обязаны следовать Варнашамадхарме, и четко понимать, как исследовать и для чего исследовать. И в конце концов вы сможете обрести знания. Не сегодня, так завтра, вы обретете знания, следуя Варнаша Мадхарме. Именно поэтому в Бхагавадгите Бхагаван говорит, гораздо лучше идти по своему пути, жить в соответствии, с, исполнять свой долг, но не перепрыгивать, исполняя долг других. Дживатма не получит благо, если она будет исполнять чужой долг. Исполнение собственной дхармы гораздо лучше, чем исполнение чужой. Уклонение от собственной дхармы разрушит вас. Именно поэтому Бхагаван сделал четкие рамки, для категории людей общества. Если вы, будете, если вы следуете правилам, по правилам Варнашаматхармы, вы должны оценивать, каков результат того, что вы делаете. В комментариях на Бхагавад Гиту Бхактинут Thakur говорит, Какое бы жертвоприношение вы не совершали, Харикатху, Киртан, в материальном плане, поклонение разного рода, распространение одежды, пищи. Бессмысленно, если вы не задумываетесь о том, каков будет результат. Если вы не ищете духовного блага, то это не принесет особого блага. Все, что вы не делаете, имеет какую-то цель, и, в конце концов, вы должны четко понимать, что вы получаете от того, что вы делаете. Сейчас я приведу пример, благодаря которому вы сможете понять, о чем я говорю. Иначе можно много говорить теории, но не факт, что вы ее поймете. Жил был один замечательный браман. Но он не занимался пуджей, как подобает брама, но он занимался бизнесом, и он очень преуспел. но развил большую привязанность к заработанным деньгам. Ни копейки он не тратил на благотворительность, не жертвовал ни копейки. Но ведь необходимо деньги затрачивать на членов семьи, Но Браман был настолько скуп, что даже на членов своей семьи он деньги не тратил. В конце концов, семья его разгневалась. Он столько зарабатывает денег, но ничего не дает им. И однажды «Царь государства, где жил этот человек, отправил искать в своем королевстве воров, Налоговая послала, и эта налоговая a... someday, dockers, dockers, you know, dockers, well, должна была насо насобирать много казны, много денег для царя. однажды А на этого человека, на этого брамана напали, напали разбойники и все своровали. А, то, то есть даже не так, то есть царь все это забрал, все, что у него было, в общем, у него забрали. Узнав об этом, семья начала оскорблять этого человека. Они были очень злы за то, что он не тратил на них, не давал им денег. И они прогнали его за его скопость. И так он остался с пустыми руками посреди улицы. Бизнес был разрушен. Домой он не мог вернуться. Денег у него не было. И он стал сокрушаться, куда идти, что делать. Почему такое произошло со мной? Внезапно его пустила мысль. Возможно, это благословение Бхагавана. Почему я смотрю на это с негативной точки зрения? Возможно, в этом есть что-то хорошее. Возможно, Богован доволен, но это благословение, что Богован все это устроил в моей жизни. Так он утешил сам себя, он положился на Таттагьяну, на знание Божественное и стал размышлять. Мне уже больше 60 лет. То есть уже не за горами моя смерть. Что я сделал за всю свою жизнь? Я только ел, спал и все. Я не сделал ничего, никакой благочестивой деятельности не предпринимал, не повторял Харинама. Я уверен, что Бхагаван все это устроил в моей жизни, потому что благоволит мне. Он сделал, чтобы я оказался в такой ситуации, для того, чтобы осознал, что у меня нет никого, кроме Него. И он решил принять саньясу. Какой-то гуру дал ему мантру, и он, так он так получил триданда саньясу что подразумевает под собой предание телу умом и речью. И так он наказал, наказывал Тридандой свою речь, свой язык, тело. И он достиг несказанного успеха. Порой Группад Падма рассказывал мне эту историю для того, чтобы развитие мое терпение, чтобы я мог вынести оскорбления других и не унывал. Таким образом, нужно помнить об этой истории. Так вот, Брахман, приняв саньясо, избавился от всех беспокойств. Когда есть голова, есть головная боль. То есть мы, мы страдаем от головной боли. Нет головы, нет головной боли. И так он освободился от всего, что доставляло ему беспокойство и стал спокойно жить. Он спал на траве под открытым небом, собирал бикшу Мадхукари, просто никогда ничего не говорил. Просто подходил к домам с горшком, с емкостью, ему что-то давали или ничего не давали, он ничего не говорил. В три часа он разводил костер в уединенном месте и Готово что-то, предлагал стулоси, а потом говорил, Богован, сегодня у меня вот только-столько удалось насобирать это все, что у меня есть, я предлагаю это тебе. То есть все, чтобы он не получал, чтобы он не находил, он предлагал Господу. И порой он даже ел без соли, но всегда был доволен. Конечно же, всю эту ситуацию устроил сам Бхагаван. У него была командала. Командала это емкость для воды. Порой над ним подшучивали и издевались. У него забирали этот, эту, этот, эту командалу, выливали из нее воду. Кто-то еще какими-то грязными словами подшучивал над ним. Тем не менее, он ничего не говорил. В ответ над ними издевались и хотели побуждали его к гневу, но он не отвечал. Он просто брал свою данду и командалу и уходил. Над ним издевались, говорили лицемер, лицемер. Но он не реагировал. Кто-то плевал на него. Кто-то делал еще что-то. То есть над ним издевались. Все и каждый издевался над ним. Бывало даже так, что он долго готовил что-то для Богована из того, что ему удалось насобирать, на, на Собирая в течение дня, приходил какой-нибудь мальчишка и м, м, ходил в туалет, исходил, вот, то, что он приготовил, в него кидались камнями, плевали в него, обзывали. Но этот Браман давал, ни, никак не гневался, ни, никак не отвечал им. Он не реагировал ни на плевки, ни на камни, которые летели в него, ни на обидные слова. Единственное, что он порой говорил, я отправлюсь к Ешоде и пожалуюсь ей. Я расскажу маме Ишоде, что вы доставляете мне столько беспокойств. И это все. но ну, кто, кто способен на такое? Кто может достичь такого уровня, такого терпения? Он действительно действительности, вышел за пределы материальных рамок, когда мы смотрим на людей, как делим людей на мужчин и женщин и на другие телесные, по другим телесным критериям. Прабхупад говорит, что до тех пор, пока у меня сохраняется привязанность к материальным вещам, к чему бы то ни было, я не смогу повторять харинам, если я привязан к телу, к своему телу. Часто-часто Прабхупад говорил об этом. До тех пор, пока мы привязаны к своему телу и к тому, что с ним связано, мы никогда не сможем совершать, повторять настоящий чистый Харинам. А без э, настоящего чистого Харинама, как я смогу развиться? Прежде всего, необходимо принять прибежище Харинама. Старайтесь вспомнить об этой истории. А теперь по подумайте, как шесть гасвами совершали баджан. Как это вообще возможно Т такого рода, такой возвышенный баджан. Для нас это запредельно. Они не заботились ни о просаде, ни о отдыхе. Целыми днями они пели, танцевали и писали порвака 24 часа в сутки они занимались служением, потрясающе, чудесно. Мы даже поверить не можем в подобное. Каждую ночь они спали под новым деревом. У них не было такого мышления о замечательное дерево. Буду всегда здесь спать. Нет, они боялись, что они, что они привыкнут, что они привяжутся к комфорту, который, который дает им это дерево, это место. Они не заботились ни о том, что мы будем есть, где мы это найдем. Когда, то есть, Бхагаван предоставлял им то, что необходимо, и они жили, полагаясь на это. Мы, мы никогда не сможем отплатить Госвами, шести Госвами, за то, что они сделали для нас, что они дали нам. Сейчас я хочу поговорить о том, о, о, вчера мы говорили о, о, о Гапалабате Госвами, как из-за несравненной любви Гапалабаты Госвами Рада, проявился Радараман. У него не было другого выхода, кроме как проявиться. И Радараман настолько прекрасен, поразительно прекрасен. Гупал Бхата был очень счастлив. Он сразу же начал служить Божеством. Гупал Бхата Госвами редко куда-то выходил. Порой он ходил к своему Гуру Деву, порой он ходил, посещал Санкет. Это то место, которое находится посреди Варшаны и Нандаграма. Я рассказывал об этом. Там поблизости прям Саровар. Позже мы поговорим о Эваславе. И там чуть подальше Санкет, то место, где Кришна играл на флете, для того, чтобы пригласить Радхарани, привлечь Радхарани. Санкет означает... призыв, то есть зов Радхарани. Зов. Думаю, что Радхараман проявился на Сейчас мы поговорим о банке Бихари. Это очень значимое божество во Вриндаване. По всему миру он знаменит. Он знаменит и каждый знает о нем по всему миру. Шесть госвами открыли Рада Гавинду, Рада Рамана. Но в конце концов эти божества ушли в Джайпур, Шринаджи в... Еще вот другое место, которое целые сутки от Джайпура находится. Надхадвар. То есть эти божества покинули Вриндаван. Практически все значимые божества Вриндавана были отвезены в другие места, в Джайпур, Надхадвар, Карали. Но преданные а, установили повторные божества, то есть, а, и они в действительности единые. Это их тоже а, святые, святые преданные установили, поэтому мы точно также почитаем эти божества. Но как только божества ушли из Вриндавана, еще не сделали, еще не установили новые, остались храмы, а божеств не было. Так вот, банки Бихари знаменит знаменим по всему миру. Вы знаете, кто его открыл? Харидас Такур. Не, не тот наш Харидас, а другой преданный по имени Харидас Такур. Его звали также. Его нашли в лесу Ниду... нашли в лесу Нидвана. Сейчас там этот лес огражден, но в то время не было никакого забора. Итак, этот преданный был отреченным саду из Нимбарка Сампрадаем. Харидастакур. И он очень много пел. Он был замечательным певцом, настолько замечательным, что вы бы были потрясены, если бы услышали. Его пение пробуждало глубочайшие чувства. Я забыл сказать вам, что Рупа и нас слушали Харикатху. От Ругуната Бхатагасвами. Ругунат Бхатагасвами, сын Тапана Миши из Варанаси. Изначально он не был из Варанаси, он родился где-то здесь, в Бенгалии, но по наставлению Махапрабу он жил в Варанаси. Там особая лила. Почему Махапрабху так сказал? Гапалбата был настолько удачлив, что когда Махапрабу посещал их дом, еще в детстве, он служил лотосным стопам Горанга, он их массировал. Помимо этого, он принимал остатки пищи Махапрабу, даже Шанкар и Брамаджи не получают такой удачи. И о нем Махапробу также сказал, что не, ж, не жените его, пока. пусть он получит образование. В Варанаси это место, где было доступно Образование, то есть много учебных центров, там жили пандиты высшего класса. Они обучали, так же, как в Навадипе когда-то. Вся Навадипа была наполнена пандитами. То есть тут же все занимались тем, что учили, и учились. Это пишет Вринавадастаков в читании Бхагавати. Тут обучали логике, ведантия, Опанишадам. Навадвипа была настолько важна, как учебный центр, как образовательный центр. Не было равного во всем мире на Уддипе такого места не было, как на Если, то есть, помимо Уддипа, еще в Митхиле был образовательный центр. Тем не менее, если получали сертификат оттуда, он не мог сравниться с сертификатом. То есть, если ты не получил сертификат в Новодипе, тот сертификат ничего не значил. Настолько значимый, значимый образовательный центр был в Новодипе. Сейчас говорят, Навадипа была как Оксфорд в Индии, то есть Оксфорд, Индия. Я бы сказал наоборот, Оксфорд это можно сравнить с Навадипой. Как можно Навадипу с Оксфордом сравнивать? Навадипа трансцендентно. Итак, тапана Миша захотел обучить своего сына, чтобы тот получил образование. Дживагасвампад тоже получил образование в Варанасе. Ну, конечно же, это не так, что он, его, он получил знания вот именно тогда, когда обучался. И у него было вечное знание, уже присутствовало в нем. И также Бхагавинат Такур учился у Видиасагара, но это не значит, что Видиасагар наделил его знанием. Наоборот, скорее я бы сказал, что Видиясагар является очень комплексным Такура. Так же, как Махапрабху принял Саньясу у Кешава Бхарати, получил мантру от Кешава Бхарати, но наоборот, скорее Махапрабху дал мантру Кешава Бхарати. Таким образом, Варанаси было очень значимое место, значимое место в образовании. Там обучали Веданте, Упанишадам, Пуранам, Бхагаватам. То есть, в то время, если кто-то хотел получить образование, все шли в Варанаси. И Джива Госвами получил там образование. Мадхасудна Сарасвати был его гуру. Он был удивлен умственными способностями с Госвами. Матхосудна Сарасвати был учеником а, Срамбам все они изменились. Вначале они были в Майваде, а потом, встретив с Махапрабху, они осознали славу Харинама. Джива Госвами, получив свое образование в Варанасе, посты ухода отца и матери, отправился во Вриндаван и присоединился к Госваме. Чвитаритна Чаритамрати рассказывается, как замечательно цитировал Джива Гасвами Шлоки из Бхагаватам. Одну шлоку он мог произнести в шести-семи тонах. Та, тональности, тонах. И слушатели были поражены всегда. Им очень нравилось слушать. И Рупа, Госвами Синадна, Пат. Зак, слушали, закрыв глаза, Харикатху чтение Бхагава, там, Джива Госвами. Харидас такуру. Итак, Харидас такуру. Жива, жива, Господь. Рагуна-бхаттху-косвам. Гопал-бхаттху-косвам, я уже told something. Now I'm speaking about Рагуна-бхаттху. Ёвсена, Сиро-жай-рукасанатан-бхаттху-рагуна, Бхатта-рагуна, Сижива-гопал-бхаттху, Дас-рагуна. фаст это гопал в этом, то есть Das Goswami. You don't understand. Бата Lupa <Jaya -Rupo -sanatha>, вот и Bhattu Итак, Харидас Напур Великий Саду из Нимбарка Сампрадая открыл банки Бихарин. Его баджан заключался в воспевании Киртана и Харинама. Утром и вечером он пел киртаны, настолько прекрасно, что даже птицы на деревьях замирали. Когда он обнаружил банки Бихари, он почти обезумел. Он заключил божество в объятия, но у него не было места, где бы он мог поклоняться божеству. Он жил в лесу. То есть в лесу невозможно служить Божеству. Тем не менее, как-то он приспособился и начал поклонение. И, в, то есть его поклонение заключалось в пении для Божества. Да? Порой он подносил пушпанджи, делал что-то необходимое, но больше всего он пел. И пел он так, что Банки Бихари хотел слушать вновь и вновь. Перед ним было божество Банки Бихари, а он пел. Бхагаван был очень доволен его пением. Сейчас я расскажу один случай, тогда вы сможете понять, насколько возвышен был его баджан, который заключался в пении для божества. Его, у него был ученик по имени Тансен. Он также был замечательным певцом. Настолько замечательным, что даже царь Дели почитал его, уважал его и включил его имя в список. Лучших певцов и бандитов. То есть в то время были знатоки науки, знатоки, какие-то продвинутые художники, продвинутые в танцах, браманы, которые, лучшие браманы, которые могли проводить яги, То есть лучшие профессионалы. И ца, то есть такого было правило. В, ца, в королевстве назначались лучшие в своих отраслях. Которые окружали царя. И почти ежедневно царь слушал пение пение Танцена. Царя звали царь Акбар. Он сказал однажды, «Я хочу... Я хочу услышать, как поет твой гуру. Да, я могу попробовать устроить вашу встречу, но как правило, он ни, ни с кем не встречается. Он просто живет в лесу и поет для Бхагавана. Поэтому я не могу пообещать вам, что ваша встреча состоится. Тем не менее, давайте попробуем. Царь собрался, он оделся в простые одежды и в тайне ото всех. Они пришли, по подошли к Баджан, месту, где совершал Баджан Харидастакор. Он остановил царя и сказал, позвольте мне, я проверю, чем занят Гурадев, возможно, он погружен в какие-то бхавы когда Танцем приблизился, он увидел, что, что его учитель поет, по, поет какую-то ос особую песню для божества. Но царь, царь услышал это пение и сказал, «Давай не будем подходить, давай подождем и послушаем». И так они оба стояли в кустах и ждали, когда Харидастакур закончит пение. Когда они услышали, как он поет для божества, царь, Обезумел, он хотел припасть, побежать и припасть к лотосным стопам а, Харидастакура. Но танцену остановил его, не, не беспокоил его. так таки не смог подойти к, к нему, потому что он остался погружен в свои бхавы все, что удалось послушать его несравненное пение. И он пел, он не, не для кого-то, он имеет в виду, только Божество могло слышать его пение. Он брал его в руки, брал на руки и пел для него. То есть он пел исключительно для того, чтобы доставить удовольствие Господу и никому, кроме него. Когда Акбар вернулся в Дели, он попросил, попросил Танцена. «Твой учитель — потрясающий певец. А, ты, ты замечательный певец. Не мог бы ты так же исполнить песню, как это делал твой учитель?» «Пожалуйста, спи ту, спой ту же самую песню, которую мы слышали от твоего гуру». «Да, я могу попробовать», — сказал Танцен. Танцен начал. А Танцен был непревзойденные. Если я камень в воду, засу... то есть камни плавились из-за его пения. Настолько он был потрясающий певец. Когда осенью все листья с деревьев уже опали, Он начинал, а Тан Сан начинал петь что-то о, о времени, о весне, Деревья, новые листья начинали расти на деревьях. Не думайте, что это сказки, это правда. Порой устраивали какие-то конкурсы, но то есть, как проверки. Царь говорил, спой что-нибудь, чтобы камни начали плавиться. И он пел, и правда, камни плавились. А высохшие деревья начинали вновь зеленеть новыми листочками. То есть, нам сложно представить, насколько могущественно, прекрасно было его пение. Итак, да, когда Танца закончил исполнение песни, все в собрании слушали его пение, но он уже завершил пение, но пять, 6 семь минут зависла пауза. Все, все молчали и просто пере, продолжали переживать чувства, которое породило в них его пение. Через, потом через какое-то время они сказали, царь, царь сказал, это потрясающе, но это но не, так, как, не так, как у твоего Гуру Дева. То есть все равно это не так, как пел твой Гуру -Дев. И на это Тансен, сложив руки в поклоне, сказал, о царь. «Мой Гуру Дев великий преданный». Он поет исключительно ради И того, чтобы доставить удовольствие Бхагавану. А я пою, чтобы доставить удовольствие тебе. Так как же, наша, как же я могу дости достичь его высот? Если бы я... Если... То есть, когда я делаю что-то для Бхагавана, если я говорю, рассказываю Харикатху для Бхагавана, это Харикатха становится на высшем уровне. Но если я рассказываю Харикатху для того, чтобы удовлетворить вас, то она, соответственно, и не обладает такими качествами, как если бы это делать для Бхагавана. Итак, Прабхупа часто говорил, что до тех пор, пока мы привязаны к телу и тому, что с ним связано, мы не сможем настоя повторять настоящий харинам. Итак, банки Бихария был открыт. В конце концов, богатый человек построил, возвел храм для божества. И сейчас все любят и знают банки Бихария, все посещают храм банки Бихария. Даже большинство людей, несмотря на то, что большинство людей не понимает, кто такие Госвами, они приходят к банке Бихари, получают даршан, кушают его просад и уходят, но ничего не зная о Госваме. И мы То есть большинство людей там материалистично. То есть они приезжают на машинах с кондиционером, покупают, покупают, покупают гирлянды, одевают, предлагают якобы божеству, а потом садятся назад в свои кондиционированные машины и отправляются дальше наслаждаться испражнениями. Такой вот таков их Вриндаван Дашин. Завтра мы продолжим. Итак, помните о славе Вриндавана. Не забывайте о славе Госвами. Не забывайте о Браджавасе и ананда Нанданандане Шри Кришне. I'm following.